Основную миссию мы свою сделали. Выгулили наш новый навигатор. 15 января 2023 год. Мы едем. Куда едем? В сторону заторма. Зачем едем? Проверяем наш Новый навигатор новый фирмы Гармин. жалко его вот не, видно. не видно. Но очень хороший навигатор. Все показывает. Очень удобный. У нас до Гармина будет что-то такое что-то другое я уже забыла. Какой у нас был в гости навигатор? -а -а. Ага. Ну, он был уже очень старенький, много лет мы им пользовались. А вот тут вот. Приобрел новый навигатор, очень хороший. Мы просто вот решили проехаться, чтобы его проверить. Ну как, Костя, ты доволен? Ну, пока да. Ну, блин, ну что у меня показывается? Какой он красивый. Все видно, все видно, дороги, все, все, все. Скорость показывает. Я вас уверяю, Гармин хороший байт. Вообще сегодня такой хмурый день, но ничего, но не холодный. Вообще у нас теплая зима, конечно, в этом году. Проезжаем в городок. Обычный польский. Едем не спеша. Оглядываем окрестности. Зима и все черно. А так было бы все зелено. Прям проложили дорогу через лес. Да, едем, едем. Хорошо, сегодня воскресенье, машин мало. Да, Костя? Тебе нравится ехать? Наверное. Куда-нибудь да приедем. Приехали в затор. Стоим на рынке, остановились. Вот центральная площадь. Сейчас пойдем дальше. Костя покурит прогуляемся вот а тогда пешком приезжали и туда шли на этот затор ага. по той дороге здесь были уже да в этом заторе целый затор ленд ой вот мы вот там уже мы его проехали и тут продолжается ну, сколько здесь поднастроили, чего только нет, еще и дальше продолжают строить. Или это уже построено? Это что это такое? Уже было. Уже вот это уже было. Это американские горки. А что они все такие какие-то? Ремонтируют там леса. А, -а, -а леса, что-то не сообразила. Мы решили мы с Костей нигде не гулять, нигде не выходить, вот так вот проехались. Сейчас остановились на заправке, Костя заправится и домой поедем. Основную миссию мы свою сделали, выгулили наш новый навигатор, Гармин, отличный навигатор, все показывает, все говорит, все предупреждает, очень хороший навигатор, даже мне понравилось.